а год не старый год проходит мимо, лишь узор. Сет миссии. Огоньки, гирлянды светлой Освещают небо всей вселенной. Словно в детстве карусель Нас с тобой несет миссель К веселью снова.